Лучшие офтальмологи приехали в Алматы, чтобы поделиться с казахскими коллегами своими знаниями. Двухдневная научно-практическая конференция светил медицины завершилась так называемой живой хирургией. Это показательная операция различной сложности. Офтальмологи провели их 10, причем с применением новейших технологий. Самые распространенные это удаление катаракты, устранение отслойки сетчатки. Во время операции пациенты находились в сознании и могли общаться с врачом. Один, одним из важных достижений современной Медицина стала почти полное отсутствие реабилитационного периода. И через несколько часов после хирургического вмешательства к пациенту возвращается зрение. Свои методики продемонстрировал и Вальтер Секунда. Это один из лучших офтальмологов мира. В Казахстан из Германии он прилетел впервые. Операция называется SMILE. SMILE как улыбка. Но вообще это аббревиатура. Это обозначает экстракцию лентикулы через маленький разрез. Если перевести с английского, Small Institution, Extraction. Эту операцию я с коллегами Блюмой разрабатывал с 2004 года. С 2011 года она стала доступна в мире. Встреча ведущих мировых офтальмологов оказалась знаковой. В этом году Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней отметил свой 85-й день рождения.